Вот из. Что это? Какой? Вот из материалов. Валера, приветствую. Вот из материалов. бронз. Латунь. Нет, это медь. Как медь по-английски? Капра. Правильно? Да. Значит, вот это что такое? Ну, судя по всему, или латунь, или бронза. Но... Вот это, вот это, мы с вами говорили, что это, это бронза, да. Да? Да. Точили и стружка у нее стружка надлома, она сыпется прямо, да? Uh -huh. Значит, как бронза будет по-английски? Бронз. Так и будет бронз, yeah. uh -huh. да? да. uh -huh. Материал. Как называется этот материал? Второпласт. Есть по-английски yeah. значение этого? Я думаю, так и будет. Так, ну давайте, уточним, хорошо, уточним. Металлы. Metals. Бронза. Browns. Твердые сплавы. Hard-facing alloys. Cemented carbide alloy. Лигированная сталь. Alloy steel. Углеродистая сталь. Carbon steel. Чугун, cast iron, нержавеющая сталь, stainless steel, алюминий, aluminum, магний, magnesium, цинк, zinc, латунь, brass, керамика, ceramics, композиты, Кампасец. Свинец. Люд. Никель. Никол. Олово. Тен. Титан. титаниум, Эластомер. Эластомер. Капролон. капролен, Термопластичные материалы. Термопластикс термореактивный пластик, фермосетс, Второпласт пласт, флюоропластикс, пластик